Итак, мы достаточно подробно рассмотрели поведение потребителей. Теперь поговорим в широком смысле о рынках. Рынки в первую очередь рассматриваются и описываются как совокупность людей, организаций, которые склонны или желают, или потребляют с той или иной периодичностью тот или иной продукт или услугу. Но анализ рынка сводится в том числе к исследованию того, какие компании также предоставляют этот продукт или услугу, каковы сети взаимоотношений между этими компаниями, как там устроены поставщики, дистрибьюторы, каналы поставок, взаимные отношения, финансовые потоки и так далее. Для крупного бизнеса это очень важная тема. И опять же, такое повседневное... Общераспространенное представление о маркетинге, что он связан в первую очередь с анализом рынка. И э, на прошлой неделе мы говорили об исследованиях, и то, что там представляется, что есть огромное количество непонятных цифр и графиков, чисел э, и каких-то выводов, формул, и что это вот как-то про это в том числе. И микро и малый бизнес не понимает, а мне вообще нужен анализ рынка или нет. Иногда покупают какие-то исследования на РБК или там еще какие-то такие вещи и не вполне находят в них какую-то ценность, какую-то информацию, которая позволяла бы продвигать и развивать ваш товар или услугу. Поэтому, опять же, в этот раз, на этой неделе мы сосредоточимся на нескольких ключевых аспектах, которые я хочу проговорить для того, чтобы ты избегала ошибок, сложностей или не наступало на какие-то новые грабли для себя, на которые до этого наступило большое количество предпринимателей в микро и малом бизнесе. Во-первых, если мы говорим об анализе рынка в классическом смысле, то он подразумевает исследование структуры рынка, причем исследование структуры рынка на самых разных уровнях их бывает обычно несколько, то есть это рамки разного масштаба и рынок представляется в контексте обычной реализации какой-то потребности. рынок развлечений, рынок общепита, рынок мобильных приложений для, не знаю, там игр, допустим, или для ведения каких-нибудь э, бухгалтерии, да, вот это рынки, потому что каждый из них э, связан с набором потенциальных потребителей, которые закрывают ту или иную потребность. Понятно, что рынки бывают э, так называемые B2C, бизнес-то-кастомы, где конечными потребителями являются физические лица, обычные люди, и рынок бывает так называемый B2B или бизнес-то-бизнес, где конечными потребителями являются организации, но тем не менее, очень важно помнить о том, что коммуникация в этом смысле все равно, в этом случае, все равно идет с людьми. То есть даже если мы что-то продаем бизнесом, мы все равно общаемся с людьми, которые являются сотрудниками этой компании. Структура рынка может исследоваться на разных, как я уже сказал, уровнях. Это, например, да, может быть рынок грузоперевозок в России вообще. Это может быть рынок грузоперевозок из Санкт-Петербурга в Москву, из Москвы в Санкт-Петербург. Это может быть рынок легковых грузоперевозок или, наоборот, грузовых перевозок. То есть вот как бы разные масштабы рассмотрения этой рамки. И неправильно говорить, как бы, что, какой рынок я хочу выбрать там, и в каком рынке я должен себя рассматривать. Вы должны себя рассматривать на всех масштабах и уровнях. В зависимости от того, что вы предлагаете, вы все равно должны понимать более широкий контекст, в котором вы действуете. Я уже сказал, про, про покупателей мы говорили на протяжении целых двух недель. И вот то, как мы анализируем и структурируем покупательский рынок, он же сегментирование потребителей, это вот часть вообще классического анализа рынков. Вторая важная вещь, которую нужно понимать, это как структурирован рынок с точки зрения продуктового предложения на нем. И для этого используется четырехчастная схема, где на верхнем уровне находится рынок, на следующем уровне находится товарный класс, так называемый, еще на более низком уровне, так называемая товарная форма и, наконец, конкретное товарное наименование. В качестве примера, если мы говорим рынок развлечений, то класс — это кино, потому что там еще могут быть театр, продажа, точнее, стриминг видео домой, видеоигры и так далее. То есть если это развлечение, то класс — кино. Форма, допустим, комедия или ну, производство фильмов комедийного жанра и наименование — это конкретное название фильма. Если это рынок автомобилей, классом здесь может быть, например, легковые автомобили класса B или там, грузовые автомобили для определенного вида перевозок ну, — вот это класс. Форма в случае с легковыми автомобилями — допустим, седан и конкретное наименование конкретного автомобиля. В случае с каким-нибудь заведением общепита, рынок это скорее всего хорика, класс это заведение общественного питания, в отличие от доставки или пищи, имею в виду, или сетевого какого-нибудь ресторанного бизнеса. То есть это отдельное заведение общепита, форма, например, бар, и наименование тоже вот конкретное. В современном маркетинге а, уже до, довольно давно, больше 15 лет, существует понимание того, что, а, во-первых, размывается граница между классом и формой. Иногда форма перетекает в, в, в формирование класса. И кроме того, что иногда размываются, ну и вообще они всегда были размыты, границы между формами. И, допустим, если вы находитесь и основной ваш продукт находится в определенном товарном классе определенной товарной форме, то вы очень быстро можете переходить даже в новые товарные классы. Вы продаете еду в ресторане, начинаете продавать ее на вынос. Причем вы можете организовать свою доставку, как некоторые из сетей пиццерий, например. Вы можете участвовать, сотрудничать с сервисами и так далее. Это все достаточно гибко, но в целом эту структуру, особенно то, как эта структура находится в голове у потребителя и у ваших ä, потенциальных конкурентов и партнеров, в общем, довольно важно понимать. Следующий важный момент — это понимание того, что если вы ä, осознали структуру, осознали какие, в каких товарных классах вы действуете и какие товарные формы вы предлагаете то на каком этапе жизненного цикла находится данная товарная форма не конкретно ваш товар а данная товарная форма вообще это классический график тоже из вы его найдете во всех маркетинговых учебниках как и обещал Uh, у товарной формы есть uh, ряд последовательных этапов, через которые она проходит. Это исследование и запуск какой-то новой товарной формы, ну, то есть появление, не знаю, там, лэптопов, карманных компьютеров, uh, доставки и так далее. Uh, потом есть рост. Uh, точнее, нет, потом идет начало продаж. И uh, иногда рост и вот эта часть делится на три этапа. Uh, начальная фаза роста и uh, завершающая фаза роста потом этап зрелости товарной формы, и, наконец, эта вся история идет на спад. Здесь по оси ординат, по оси Y, отложен объем продаж. То есть жизненный цикл товарной формы, он структурируется во времени по тому, сколько там продаж, собственно, совершается. И этот график я привожу для того, чтобы понимать, что... Запускать новый продукт на рынок — это, вообще говоря, не самая лучшая идея для микро и малого бизнеса, а, потому что прибыльность а, вашего товара или услуги выходит на куда-то около нуля только на этапе роста, и то становится какой-то более-менее адекватной только ко второй ее части. А, при этом а, в начале издержки на популяризацию и повышение информированности, повышение мотивации к покупке, то, о чем мы уже говорили, в это нужно вкладывать достаточно много денег. Например, если мы говорим про такую товарную форму, как сервис заказа такси, как Uber, Яндекс.Такси, DD, GrabCar в, в Азии, то в, в эту товарную форму, несмотря на то, что она находится на фазе роста, до сих пор вкладывается очень большое количество инвестиций, инвесторских денег, Uber показывает масштабируемые убытки, Яндекс, я не буду врать, но, скорее всего, в контексте такси тоже показывает масштабируемые убытки, и это нормально, потому что э, выводится на рынок новая товарная форма. После этого стоимость поездок, например, на такси дорожает, качество поездок на таком такси ухудшается, Ровно по той причине, что компания начинает увеличивать прибыль, которую она получает на этой услуге, и тем самым снижает, увеличивает цены, снижает издержки. Увеличение цен — это наиболее эффективный способ увеличения прибыли. То есть важно помнить о том и вообще исследовать, и держать на уровне осознанности, на каком этапе жизненного цикла находится ваша товарная форма. И наконец, если мы говорим о классических анализах рынка, очень часто, в том числе и микро и малые предприниматели, очень заточены на показатели объема рынка и стартаперы. вот Я уже упоминал об этом, что они говорят о том, что объем этого рынка в 2020 году там будет 25 миллиардов долларов, что в России у нас 70 миллионов потенциальных потребителей, поэтому объем рынка там триллионы рублей. Естественно, это полный булшет, потому что для микро и малого бизнеса это не дает вообще никакой информации. Если у вас кофейня на углу двух оживленных улиц, то для вас объем рынка Санкт-Петербурга с точки зрения того, сколько люди потребляют кофе, важен только с точки зрения динамики, пожалуй, чтобы вы понимали, насколько люди будут готовы или не готовы к вам заходить. Но объем рынка в целом вам никакой информации не дает. И вот на этом я хочу заострить внимание, что для большого количества микро и малых компаний а, можно предполагать, что рынок виртуально бесконечен. То есть что буквально а, вы можете… Обе... Ваша задача не в том, чтобы занять какую-то долю рынка. Ваша задача заключается в том, чтобы обеспечить достаточный оборот на свой бизнес с достаточной маржинальностью для того, чтобы а, реинвестировать в рост и развитие. И задача маркетинга заключается не в занятии доли рынка, а в достаточно, эффективном, в достаточно эффективном размещении бюджетов, инвестиций, средств для обеспечения последующих продаж и роста LTV на определенных сегментах целевых аудиторий. Дело в том, что еще рынки бывают разные. Они бывают по классификации, одной из классификаций, концентрированные и фрагментированные. Насим Талиб называет такие рынки крайнестанами и среднестанами. Концентрированные — это те, где большая доля рынка принадлежит крупнейшему игроку, а второй, третий и далее, ну, то есть такое разделение по обратной убывающей зависимости — Второй, третий и так далее занимают минимальные доли рынка, и все это сходит на что-то около нуля, куча каких-то маленьких игроков. Это концентрированный рынок. И для компаний, которые находятся на первом, втором или третьем месте, объем рынка действительно играет роль, потому что он определяет маркетинговые стратегии. Но! Для тех рынков, которые относятся к так называемым станам, то есть к тем рынкам, где есть очень большое количество маленьких компаний, ни одна из которых не имеет заметной доли рынка, к таким относятся как раз-таки диджитал эм, агентства и веб-разработчики, рестораны, эм, какие-нибудь эм, компании, которые занимаются ремонтом, и отделкой квартир для частных лиц. Вот это все Среднестан. Там объем рынка не, не играет вообще никакой роли. Задача компании заключается в том, чтобы просто обеспечить себе достаточный поток а, входящих заявок и достаточно качественную работу с существующими клиентами для того, чтобы а, компания могла расти и развиваться. А, поэтому если ваш а, сегмент бизнеса, ваша индустрия — это Среднестан, это фрагментированный рынок, то тогда объем рынка для вас, скорее всего, не интересен, и не пытайтесь фокусироваться на нем. Ну и, наконец, последнее, то, о чем мы поговорим в следующем уроке, это концепция пяти сил портера, которая описывает э, силы, которые давят на рынок с разных сторон. И вообще говоря, э, концепция 5 сил портера рассматривается для определения э, конкурентности и конкурентных особенностей э, определенного рынка. Здесь рассматривается 5 сил, они одновременно давят на компанию. Это соперничество с существующими конкурентами, угроза появления новых прямых конкурентов, угроза появления новых непрямых конкурентов, то, как влияют поставщики и каким образом они давят, особенно если это концентрированный рынок, и как меняются и как на нас давят потребители. Бывают такие рынки, в которых количество потребителей очень мало и их вес очень велик. Например, если вы организовываете какие-нибудь корпоративные мероприятия для какого-нибудь самого крупного бизнеса, то у вас есть 5-7 клиентов, и потеря одного является очень опасной и а, сложной для вас. И такая власть может быть и рыночной в целом, когда этих потребителей не очень много. Вот а, про 5 селпортеров есть огромное количество статей, я сейчас на них не буду останавливаться. В общем, имейте и в виду, что такая схема существует. Но она, в общем-то, играет гораздо большую роль в маркетинговых стратегиях для более крупного бизнеса. А вот для мелкого бизнеса она играет роль, когда мы рассматриваем достаточно узкий аспект рыночной конкуренции. И Об этом мы поговорим в следующем уроке.